Привет! А, ну что, нашли общий язык? Да не хочет он разговаривать? Да? Хм. Гриша. Ты еще дурак, блядь! Нет.